Всем огромный привет! Всем огромный привет! Подождем некоторое время, пока смогут присоединиться все, кто планировал сегодня присутствовать на трансляции. Всем огромный привет, очень-очень рада всех вас видеть. Спасибо большое за то, что э, нашли время поприсутствовать сегодня. Тема нашего эфира — это Нептун. Сегодня Нептун разворачивается в ретроградное движение, и будет этот период длиться э, до конца ноября, по 29 ноября. И мы с вами обсудим, как стационарный Нептун влияет, то есть это тот период, который мы переживаем сейчас. Я научу вас определять уровень проработки и особенности влияния Нептуна именно на вас. А также мы с вами поговорим о том, как данный разворот будет влиять непосредственно на каждый знак зодиака. Сейчас у меня за окном очень плохая погода, в частности, гроза, и время от времени очень сильно гремит, поэтому могут быть некоторые помехи, но эфир был запланирован, поэтому я решила не переносить. Надеюсь на ваше понимание, надеюсь на то, что это не помешает вам услышать важную для вас информацию. Итак, начнем мы с того, что в период с 17 по 25 число в этом месяце у нас стационарный Нептун. Этот период, когда планета имеет минимальную скорость в связи с тем, что меняет направление своего движения. Конечно же, на самом деле планета не меняет направление движения, мы рассуждаем с точки зрения наблюдателя Земли. Нам кажется, будто бы планета замедляется и затем начинает пятиться. И период, когда планета стационарна, это всегда время, когда любая планета может проявить себя с очень большой силой. И это период, когда мы ощущаем проявление данной планеты наиболее ярко. И, соответственно, сейчас идеальное время для того, чтобы понять, как... Нептун влияет именно на вас, какие качества он дает в вашем характере и, возможно, какие моменты вам стоит проработать для того, чтобы данная планета перестала вам вредить в какой-то сфере, а наоборот, приносила что-то положительное. На самом деле Нептун чаще всего ассоциирует с интуицией, и действительно, Нептун очень тесно связан с интуицией, с третьим глазом. Но это не единственный такой вариант его проявления. И сейчас мы с вами разберем, как именно Нептун может проявляться на бытовом уровне. В первую очередь Нептун может давать лень. И если вы в период с 17 по 25 июня ощущаете себя очень лениво, если у вас нет сил, есть только желание ничего не делать и где-то залипать на чем-то, к примеру, смотреть фильмы, сериалы, в лучшем случае что-либо читать, то значит то, чем вы занимаетесь, не в достаточной степени вас вдохновляет. Таким образом, Нептун показывает вам, что стоит поискать ту сферу, которая будет давать вам максимальное вдохновение. Именно этого вдохновения вам не хватает на данный момент времени, и в связи с этим вы ощущаете лень. То есть лень — это вот конкретно в этом промежутке времени очень сильный индикатор. Плюс может быть элементарно то, что вам действительно нужно отдохнуть, но это в том случае, если перед этим вы очень активно работали, и, соответственно, тогда есть смысл прислушаться к своему организму и сделать небольшой перерыв. Также Нептун это планета, которая отвечает за такие моменты, как рассеянность и невнимательность. Если вы от природы человек склонный к таким моментам, то эта неделя может для вас оказаться сложной для концентрации внимания, сложной для того, чтобы заниматься теми вещами, которые требуют, скажем так, собранности максимальной. Поэтому в данном случае постарайтесь отложить серьезные покупки. У нас и так сейчас Меркурий ретроградный. Постарайтесь по максимуму себя занять чем-то творческим. И вот такие моменты точные, которые требуют подсчетов, лучше исключить. Далее. Нептун может давать сомнения и активизацию страхов. Если он в вашей карте не проработанный, то в данный момент времени вы это почувствуете тем, что начнете вспоминать те ситуации, в которых вы претерпели неудачу. Это будет вызывать сомнение в том, что у вас получится в этот раз. Вы можете начать бояться чего-то. К примеру, раньше вы этого тоже боялись, но не акцентировали на это внимание. И вот в этот период вы можете почувствовать, что данный страх стал более ярким. Давайте себе знать. И это прекрасное время для того, чтобы работать со своим вот этим уровнем. И это хороший период для того, чтобы взглянуть в лицо своим страхам и избавляться от тех из них, которые мешают вам, быть продуктивными. Понятное дело, что у каждого человека есть какие-то свои страхи. Это абсолютно нормально, многие из них даже полезны. Но в то же время есть страхи, которые блокируют наши действия. И в этот период вы можете очень ярко увидеть это, если данная тема конкретно для вас актуальна. Старайтесь больше доверять если в данный момент времени вы во всем сомневаетесь вы всего боитесь то делом может быть в том что нептун в непроработанном варианте может давать недоверие ко всем и ко всему из-за этого человек не может раскрыть себя внутренне он не может довериться партнеру в отношениях он не может начать доверять миру и безусловно это будет давать сильное внутреннее напряжение и Конечно, на этот момент тоже обязательным образом обращайте внимание. Если вы ощущаете вот эти сомнения, неуверенность, это также может говорить о том, что вам нужна поддержка в виде человека, который является консультантом, психологом, астрологом, либо просто вам нужно с кем-то поговорить, открыться кому-то, и это, по сути, и есть способ проработки данной ситуации. Нептун — это планета, которая отвечает также за зависимости разного рода. Зависимость от игр, от какого-то человека, то есть это нездоровые отношения, зависимость от алкоголя в том числе, от каких-то препаратов, которые воздействуют на сознание — и, к сожалению, вот в период стационарного Нептуна данные нюансы могут давать о себе знать, и вы можете устранить какую-то зависимость, либо начать над этим работать. Повторюсь, это не всегда прям какой-то случай клинический. Иногда это просто может быть тема, на которую вы тратите много внимания, и даже этого можете не замечать. То есть вы тратите свои силы, внимание, свое время. Нет никакой отдачи, но при этом это воспринимается как норма. Вот такие моменты вы можете сейчас обнаружить. Дальше. Также зависимости могут быть способом уходить от каких-то проблем и неприятных ситуаций. Это тоже повод задуматься. К сожалению, в этот период времени может быть обострение разного рода расстройств психики или расстройств, связанных со сном. Вы вообще следите за тем, как вы спите в этот период. Если вы высыпаетесь, если вы, скажем, ощущаете себя с утра бодрым, вдохновленным, это очень хороший знак. Ну, перейдем к также телесному уровню проявления Нептуна. Он может давать аллергические реакции на какие-то продукты. В таком случае вам нужно обратить внимание на свое здоровье. Либо еще один уровень проявления Нептуна на физическом уровне – это отечность. Дальше. Вы можете также почувствовать в этот период сильное желание заниматься йогой, медитациями, работать над духовным уровнем своим, это хорошее время, чтобы найти внутренний стержень в себе, укрепить веру во что-то. Нептун — это планета, которая очень тесно связана с верой в себя и верой во что-то. Может появиться желание помочь кому-то, даже жертвенность или вот сильные, такие хорошие чувства побуждения это еще усиливается дополнительно тем что венера тоже сейчас стационарная так как она будет разворачиваться послезавтра кстати эфир о венере тоже будет и соответственно сильная венера и сильный нептун дают сейчас большую эмоциональность душевность желание помочь подсказать поэтому естественно, многие люди могут на это реагировать, и вы можете быть в этот период времени более впечатлительны и более чувствительны к проблемам других людей. Далее, Нептун — это планета, которая отвечает за тайны, поэтому период стационарного Нептуна может давать такой момент, что вы узнаете что-то очень сокровенное, кто-то вам доверит свою тайну, либо вы уже почувствуете, что нет сил, Держать в себе какую-то информацию и захотите поделиться этим с другими. На уровне профессии деятельности Нептун отвечает за видеосъемку, фотографию, любые творческие профессии, где нужно иметь воображение. Поэтому Представители этих профессий могут сейчас иметь очень хороший период, когда они ощущают вдохновение, новые идеи, прилив сил. И в целом это очень хороший период для того, чтобы погрузиться с головой в творчество. Вообще, Нептун отвечает за тему погружения с головой, ведь это планета, которая отвечает за водоемы в природе, и вот как мы можем с головой погрузиться в какой-то водоем, так мы можем погрузиться в этот момент с головой в какие-то эмоциональные состояния, либо в какие-то ситуации, творческие проекты. Вы можете заметить, что сейчас активно вовлекаетесь в какую-то тему, уходите в нее с головой, и на самом деле это может длиться не только пока Нептун стационарный, но и в период, пока он будет ретроградным то есть по 29 ноября. То есть сейчас вы можете заметить, что какая-то тема вас с головой затягивает, поглощает, и вы понимаете, что вам нужно будет этим активно заниматься до конца ноября этого года. То есть фактически это хороший период для того, чтобы вот уйти в творческие проекты, а также мы рассмотрим для каждого знака, какая тема может вас сейчас поглотить. Дальше, я уже затрагивала тему снов, еще раз повторюсь, что Нептун дает очень яркие, красочные сны, поэтому вы можете сейчас видеть даже вещи сны или просто какие-то яркие картинки ночью, сны могут быть эмоциональны и могут даже влиять на то, как вы себя чувствуете в течение дня и какое у вас настроение. Ну конечно, Нептун — это планета, которая отвечает за фантазию, поэтому если вы человек с развитой фантазией, то в этот период вы можете тоже испытывать некий подъем и можете это использовать в своей профессиональной деятельности, если она с этой темой связана. Плюс ко всему Нептун — это также... У нас планета, которая отвечает за водоемы, как я уже сказала, и вы можете сейчас испытывать тягу, быть возле воды, наблюдать за водой, смотреть какие-то видео, связанные с морем и так дальше. И вообще стационарный Нептун, к слову сказать, не только на людей влияет, но и на природу, поэтому... Наводнения, паводки — это то, что сейчас очень активно мы можем наблюдать в мире Плюс ко всему, сейчас очень много планет находятся именно в водной стихии Это, конечно, усиливает данное влияние Что могут происходить какие-то даже катаклизмы, связанные с водой Стихия воды сейчас преобладает Большинство планет находятся в этой стихии ну и плюс, Нептун — это планета-антипод конкретики, и э, технические моменты могут подводить, техника может выходить в этот период из строя, а также те профессии, которые требуют конкретики, они тоже могут немножко так приостанавливаться, и людям, которые связаны с этими профессиями, может быть э, сложновато э, сейчас, то есть будто бы немножко темп снизится в работе. Сейчас хорошее время для того, чтобы побольше времени действительно проводить возле воды. Но я в общих прогнозах всегда говорю, что лучше наоборот исключать отдых возле водоема в этот период. На самом деле по той причине, что обычно вот вблизи разворота Нептуна могут происходить какие-то, повторюсь, катаклизмы возле воды какие-то происшествия, поэтому я всегда в общем рекомендую исключать отдых на природе возле водоема в этот период, но если вы уверены в безопасности, если это, к примеру, какой-то закрытый бассейн, и вы ощущаете очень сильное желание, то, конечно же, можно. Дальше, перейдем с вами непосредственно к тому, как Нептун влияет на каждый знак зодиака, и на какую сферу он будет влиять в контексте каждого знака зодиака. В первую очередь хочу сказать, что Нептун разворачивается в 21 градусе знака Рыб И вообще эта неделя, к слову, очень нестабильная в связи с тем, что разворачивается Нептун, Венера и Марс меняет знак. Поэтому энергия действия не И тем более во второй половине этой недели Марс будет в аспекте к Сатурну. Это будет естественным образом замедлять какие-то процессы, куда мы вкладываем нашу энергию. Это заставит сконцентрироваться только на самом важном, Дела будут замедляться, будет идти проверка на ответственность и прочность ваших суждений, убеждений. Поэтому учитывайте этот момент и старайтесь сильно не разгоняться на этой неделе. Эта неделя не подходит для того, чтобы вот прям в турбо-режиме работать. Нептун делает благоприятный аспект к знакам скорпион и рыбы. Это знаки водной стихии тоже, поэтому если у вас есть планеты, либо асцендент, дисцендент, какие-то чувствительные точки в 21 градусе, знака скорпион или знака рыбы, либо вблизи этого градуса, то данный разворот будет влиять на вас очень благоприятно, вы почувствуете какое-то вдохновение, веру в себя, внутренний подъем и сверхинтуицию. Далее можете смотреть по асценденту и по солнцу данный прогноз. Козероги и Тельцы тоже почувствуют благоприятное влияние Нептуна, несмотря на то, что это земные очень такие конкретные знаки, но тем не менее Нептун тоже может привнести в жизни представителей этих знаков что-то хорошее. По своей тематике, особенно это касается тех, у кого есть планеты, либо вершины домов в 21 градусе, Козерога или Тельца. Близнецы и Стрельцы имеют квадратуру от Нептуна, особенно если у вас в 21 градусе знака Близнецы или Стрелец, есть планеты, либо вершины домов, вы почувствуете этот разворот и... Квадратура — это аспект отрезвляющий. То есть в момент социнарного Нептуна вы можете обнаружить, что заблуждались в каком-то вопросе, либо слишком много времени тратили свое внимание, свой ресурс на то, что вам на самом деле не нужно. Поэтому это хороший период для того, чтобы прийти в себя, для того, чтобы в каком-то вопросе разобраться. Дальше. Здравствуйте. Какая тема? Мы рассматриваем сейчас Нептун, разворот Нептуна и как он будет влиять на все знаки Зодиака в течение периода, который продлится до конца ноября этого года. Дальше. Оппозицию Нептун делает к знаку Дева, поэтому если в знаке Дева у вас есть что-то в 21 градусе, то это может дать вам... Ситуацию выбора, когда вам нужно определиться, какую сторону вы примете, и может быть сложно совмещать на данный момент какие-то два направления, и вы очень ярко это прочувствуете. Дальше. Начнем мы разбор по знакам, с по знака рыбы, так как именно в этом знаке гостит Нептун очень долго и еще будет в этом знаке находиться. И этим же знаком Нептун управляет. Поэтому он сейчас демонстрирует очень яркие качества знака рыб, максимально яркие. Он может давать сентиментальность, ранимость, идеализм, рассеянность, даже склонность уходить в себя в каком-то вопросе. Может давать опять-таки отечность, нарушение сна. Хорошо? Рыбам себя на данный момент времени задеять в искусстве, либо опять-таки в том деле, которое действительно приносит вдохновение. Как никогда важно находиться в гармонии с собой, делать то, что вам нравится, то, что вы любите, чтобы не быть в таком затуманенном состоянии. Сейчас мы очень важны для вас, как и внутренняя работа над собой. Контакт с природой будет приносить вам перезагрузку, возможность получить ответы на свои вопросы. Нужно избегать лени, жалости к себе, апатии, алкоголя. И если что-то из вышеперечисленного присутствует, это может быть сигналом, что пора что-то пересмотреть в вашей жизни. Хорошо вообще нырнуть в какую-то тему с головой. Вот Нептун обожает это, когда человек с головой погружается во что-то. И вот если вы сумеете найти ту сферу, которая вас настолько сильно поглотит, то это будет очень хорошо, вы сможете в этом преуспеть, и это поможет вам компенсировать не самое хорошее влияние планеты Нептун. Овны. Нептун проходит по вашему 12 дому, и он способствует тому, чтобы вы справлялись с давними проблемами и барьерами, которые мешали вам жить. Это на самом деле очень хорошее влияние, которое помогает вам вспомнить то, что с вами произошло ранее, пережить этот момент, отпустить то есть это замечательный период для качественной работы над собой, над своими страхами, сомнениями. Также Нептун в 12 дает очень глубокую веру. И на самом деле самоизоляция, которая сейчас в мире, она будет максимально идти вам на пользу, так как она поможет вам сконцентрироваться на самом важном и поверить в себя. Кстати говоря, те люди, которые вам завидуют или желают что-то плохое, они сами себя по данному влиянию будут нейтрализировать. Поэтому вам стоит концентрировать свое внимание не на конкуренции, не на тех людях, которые, скажем, смотрят на вас не самыми добрыми взглядами. Вам нужно сконцентрироваться на себе, своих задачах и решать их активно. Дальше. Тельцы. Нептун идет по вашему одиннадцатому дому, и он дает очень близкие душевные отношения с друзьями. По сути, друзья ⁇ это та волшебная жилетка, которая помогает вам восстанавливаться эмоционально. И, по сути, наличие друзей дает вам возможность жить счастливо. То есть если в вашей жизни есть друзья, значит вы можете вот сейчас ощущать вдохновение, и вы знаете, что вы не одни, что вас поддержат, что те люди, которые находятся рядом, будут вам верны. В принципе, любая общественная деятельность, поиск единомышленников тоже может стать важной частью вашей жизни. Это может быть творчество в соцсетях, это может быть создание музыкального коллектива или, или даже своей партии, особенно если она связана с экологией. Тематика Нептуна. Нужно избегать дурных компаний, то есть каких-то друзей, которые опять-таки вас не вдохновляют и ничего хорошего вы после общения с этими людьми не ощущаете. Наоборот, вы должны окружать себя людьми, которые максимально дарят вам позитив, и после которых вы летаете, после общения с которыми вы летаете. Далее, «Близнецы». «Нептун» идет по вашему «десятому дому». Этот сектор отвечает за карьеру, реализацию в жизни, важные достижения в любой сфере жизни». И, по сути, Нептун дает вам каких-то тайных покровителей, людей, которые вам помогают, но вы можете не рассказывать о том, что данный человек присутствует в вашей жизни. То есть могут происходить какие-то успехи, вы будете считать и всем рассказывать, что это ваша заслуга, но на самом деле есть кто-то, кто вам дает очень большую силу и поддержку. И не всегда эта поддержка... Только на словах это может быть даже вполне себе ощутимая материальная поддержка. Очень хорошо сейчас близнецам выбирать профессию по Нептуну. Это фармацевтика, психология, что-то связанное с видеосъемкой. Это будет приносить максимальный результат и будет давать возможность преуспеть в ближайшие несколько лет. Начальство, вообще взаимоотношения с руководителями могут быть не самыми лучшими. Конечно, быть таким свободным художником сейчас лучшая идея, чем работать на кого-то. Иначе могут присутствовать такие моменты, как двойная игра или разочарование в людях, в тех, кто с вами работает в одном коллективе то есть в принципе вот найти свою нишу и активно работать это лучшая идея для близнецов особенно если нептун себя активно проявляет далее раки нептун идет по вашему девятому дому и это дом который в первую очередь связан с мировоззрением поэтому он может давать желание Время от времени посещать места силы, места, которые значат для вас очень много. Это может быть паломничество, либо просто поездка в какое-то э, значимое место, где, например, происходили какие-то исторические события, или если это место конкретно связано с вашим родом, или э, оно что-то для вас значит. Вы можете сейчас встретить своего учителя, идейного вдохновителя, либо сами будете таковым для кого-то. Но в дальних поездках вам нужно соблюдать осторожность, если, конечно, они у вас будут с учетом ситуации в мире. Кстати, вот эта неопределенность, смогу ли я поехать, не смогу, это тоже чисто нептунианская тема. Может быть сложно сейчас, конечно же, планировать поездки на большие расстояния. Дальше. Львы. Нептун проходит по вашему восьмому дому. И это может давать очень много интереснейших событий. В первую очередь это получение наследства от малознакомых вам людей. То есть Нептун это планета, которая вот в контексте финансов, просто мастерски умеет привлекать ресурсы других людей, просто вот, может произойти какой-то эмоциональный контакт с человеком и он захочет что-то вам подарить или переписать на вас свое имущество. То есть вот какие-то необъяснимые моменты, связанные с финансовой темой, могут сейчас происходить в вашей жизни и может быть достаточно сложно, Обуздать вот эту тему материальную, если подходить к ней рационально И наоборот, если вы о чем-то просто мечтаете, это может воплощаться Поэтому лучше настраивать себя на позитивную волну, чтобы не воплощались в жизнь ваши страхи Дальше, это период, конечно же, мощного включения интуиции и вы можете переживать какие-то новые для себя внутренние состояния, то, с чем вы раньше не сталкивались. Также э, вы можете идти на риск, будучи как в тумане, то есть вы не осознаете, что вы рискуете, но вас будто бы несет в эту тему, поэтому нужно соблюдать очень большую осторожность, если вы планируете начинать бизнес, куда-то вкладывать серьезные деньги, вам нужно обязательно консультироваться с кем-то, кто компетентен в этой сфере, так как есть риск прогореть. Дальше, Девы. Нептун проходит по вашему седьмому дому, и это может давать отношения, которые вы скрываете, либо отношения, в которых нужно очень много внимания уделять партнеру и это отношения, которые направлены на поиск подлинной близости, душевной, духовной. И это период, когда вы с легкостью можете раскрывать чужие тайны. Также люди приходят к вам и могут рассказывать какие-то секреты свои. Ваш партнер может заниматься сейчас творчеством, либо у него какая-то двойная жизнь, то есть... Он в образе будто бы находится, да? Все воспринимают его жизнь по одному, но на самом деле есть закулисье, о котором никто не знает. Может присутствовать эффект самообмана. То есть вы склонны говорить людям то, что они хотят услышать. Может быть, в каких-то моментах сложно сказать правду, так как вы думаете о чувствах человека, который услышит эту информацию. Весы. Нептун идет по вашему шестому дому, это сектор работы и здоровья, поэтому может быть сочувственность и жертвенность на рабочем месте, к примеру, вы готовы подменять кого-то, либо у вас возникает какая-то тесная душевная связь с кем-то, с кем вы вместе работаете. Кстати, это не обязательно сразу любовь, это может быть очень близкая дружба, когда вот прям что-то совпадает, и вы ощущаете, что абсолютно на одной волне с этим человеком. Ваши профессиональные обязанности могут казаться для вас каким то неопределенными, то есть есть какой-то момент неясности, нет прозрачности в том, что вы делаете, и в том, что вам говорят делать. И это может влиять на вас с психологической точки зрения. Вот этот момент неопределенности вас могут либо нагружать работой либо, наоборот, не нагружать. Могут, например, сказать, что вот это что-то очень важное, обязательно сделай, но не будут даже проверять. То есть вот какой-то момент, когда сложно понять, что главное, а что нет. То есть куда действительно стоит направлять усилия, стараться, а где можно расслабиться. Далее, может быть увлечение нетрадиционной медициной, траволечением, может психосоматика в связи с работой срабатывать, может быть недоверие к коллегам, то есть как может быть вот с одним человеком связь, а другие могут казаться какими-то будто бы сами себе на уме, и сложно им доверять, и действительно может так быть, что есть какие-то закулисные игры. В самых сложных случаях Нептун в шестом доме может давать период безработицы, если он делает определенные аспекты, то есть это уже нужно индивидуально смотреть, я вам так не буду объяснять, как это увидеть, это сложно, нужно быть астрологом, но в целом, при определенной аспектации Нептун может давать период, когда вы на некоторое время выпадаете из работы, и вам нужно просто ничего не делать. Скорпиона Нептун идет сейчас по вашему пятому дому, и лучший вариант это уйти с головой в любовь, либо творческий проект. Может быть очень много внимания уделено детям, либо вашему хобби. Лучше увлекаться чем-то Нептунианского характера К примеру, завести рыбок Кстати, это касается и Весы тоже Так как этот шестой сектор отвечает За домашних животных Поэтому завести рыбок Даже на рабочем месте поставить Маленький аквариум Это будет компенсация Дальше За счет того, что Нептун У Скорпиона ведет по пятому дому Это может давать прям вот такое очень большую чувственность, когда вы по-другому все переживаете более ярко то что с вами происходит. Это такая романтическая любовь или отношения платонические даже, когда вам просто нравится наблюдать за человеком, нравится с ним общаться. Ну то есть вот такое увлечение может быть кем-то. Конечно, в плохом варианте это может давать азартные игры, какие-то связи, неупорядоченные в личной жизни, небрачные дети, и вообще какая-то путаница, связанная с детьми. Но это в плохом варианте, то есть это тоже нужно постараться, чтобы так произошло, и должны быть соответствующие указания и в натальной карте, и в прогностике. Стрельцы, Нептун идет по четвертому дому, и может быть повышенный интерес к тому, что происходит на родине, в политике, какой-то патриотизм, желание совсем разобраться, активно участвовать в каких-то политических процессах. Это может дать желание изучать историю страны, своего рода. Может открыться информация о происхождении, о ком-то из предков. На бытовом уровне могут быть проблемы с сантехникой, водой в доме. Может, кстати, давать интерес погружаться, изучать дно какого-то водоема. То есть в прямом смысле погружаться в воду и изучать мир подводный. Или рыбалка, это тоже как вариант. Дальше, козероги. У вас Нептун идет по третьему дому, и это может давать увлечение книгами, фильмами, которые имеют нептунианскую тематику, хорошо изучать психологию, эзотерику, может возникать необходимость распутывать сложные ситуации в жизни других людей, в то же время может быть сложно разобраться с очевидными вещами, то есть вот что-то запутанное двусмысленные, это будет очень легко в этом разобраться, но что-то элементарное, особенно технический какой-то момент, в этом может быть сложно разбираться. Отношения с родственниками могут становиться запутанными, особенно с братьями, сестрами, тетями. И кто-то может плести интриги в ближайшем окружении, но в принципе... Это на которые нужно сильно сосредотачивать внимание. Водолеи. Нептун идет по вашему второму дому, и это может давать эффект, будто бы деньги появляются ниоткуда. Это период, когда очень сильно работает визуализация в материальном мире. Если вы захотите что-то, это обязательно придет к вам. Поэтому, если сейчас в вашей жизни присутствуют глобальные финансовые цели, вы должны максимально визуализировать все, что вы хотите получить. Вам могут дарить подарки, могут даже дарить то, что вам на самом деле не нужно. То есть ресурсы прям притягиваются к вам. Вы можете быть склонны тоже делать пожертвования кому-то бизнес по «Нептуну» будет приносить прибыль, интерес к благотворительности. И чем больше вы будете давать, тем больше будет к вам возвращаться. Если вы кому-то полезны, кого-то поддерживаете в таком эмоциональном плане, то, конечно, Вселенная не будет долго ждать, она вас отблагодарит. В то же время может быть такой эффект, будто бы деньги деваются... Уходят в никуда, то есть видно, что заработок есть, но они очень быстро тратятся эти деньги, то есть могут быть случайные покупки, может быть искушение забрать чужое и риск обрести подделку за большие деньги под видом оригинального продукта, поэтому будьте внимательны. Самая важная задача Нептуна это все-таки подытожить да, все вышесказанные, это м -м, показать человеку истину. Очень часто мы смотрим в искаженном таком варианте на вещи, которые происходят в нашей жизни, искаженно понимаем себя, мир. И вот такие транзиты Нептуна, особенно вот эта неделя, она может помочь увидеть истинное отношение к себе, увидеть истинные мотивы других людей и разобраться в самом себе, то есть понять, почему я так реагирую. Тем более сейчас коридор затмений, и затмение было в знаке рак. То есть это все очень сильно влияет на тех людей, которые заинтересованы в самопознании. И, конечно, очень многое зависит от того, как Нептун проявлен в вашей карте задействован он в вашей жизни или нет от этого, от этого зависит как вы реагируете на него когда он включается в транзите рыбы уже были я с рыб начинала эфир сохраню так что вы сможете посмотреть в записи и найти для себя нужную информацию в принципе на этом буду заканчивать вижу что вы очень внимательно слушали «У нас лед дождь, река вышла из берегов, как в половодье». Да, для Нептуна это характерно, вот такие разного рода катаклизмы. Кстати, когда я начинала эфир, была очень большая гроза, но, к счастью, э, тучи рассеялись, сейчас тишина, и я смогла провести этот эфир, не пугаться грома. Сразу, скажем так, сразу вам скажу о том, что завтра тоже будет эфир о развороте Венеры. Об этом еще дополнительно проинформирую. Спасибо большое вам за присутствие. Очень рада была всех вас видеть. До скорых новых встреч. Пока!